Big Blue Батон из прошлого скринкаста всем понравился и я обязательно сделаю продолжение, но сегодня о более насущной теме мостах в Тор. Даже не буду рассказывать, что такое Тор, у меня есть отличная анимация, на этот счет ссылка в описании. Но Тор в России пытаются заблокировать как сам сайт, так пытаются блокировать и ноды. Поэтому если у вас Тор не работает, нужно просто прописать мосты самостоятельно. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Так, на заглавной странице заходим в настройки. У вас, возможно, будет русскоязычный интерфейс, но ну, неплохо знать, где менять язык. Э, вот здесь. Русского нет в предустановленных, но это не страшно. Его нужно доустановить, делается несложно. И перезагрузить браузер. Скачать ТОР, кстати, задача непростая, поскольку сайт в России заблокирован, а качать из непроверенных источников я вам не советую. То есть чтобы скачать ТОР, вам нужно иметь ТОР, чтобы зайти на заблокированный сайт ТОР. Шутка. На самом деле достаточно VPN, кроме того в описании оставлю адрес зеркала, вроде до недавнего времени работало. Он, кстати, предупреждает, что использование русского языка может быть небезопасным, предлагает оставаться на английском. Касается это запросов страницы, а не языка интерфейса, но вообще я вам советую учить английский, иначе придется учить китайский, а он гораздо сложнее. Так, ну и идем в мосты. Это опять настройки, далее Tor и, собственно, вот они. Использовать мост. Мосты — это промежуточные ноды, которые служат для подключения к сети Tor и они закрыты, исключены из всех публичных списков. Во-первых, тут есть встроенные мосты. Насколько я знаю, Snowflake в России может сработать. Это я слышал от одного из специалистов по цифровой безопасности, а от другого слышал, что наоборот может сработать OBFS. Поэтому можете попробовать все три и если не сработает, переходите собственно к возможности прописать собственные мосты. Первая опция — это запросить мосты у Tor Project. Очень сложная опция, потому что вам придется решить капчу. Тут есть прописные буквы и строчные. И какие из них какие, естественно, понять невозможно. Попробуем вот так. Угадал. Я удачлив, ваше превосходительство. Откуда цитата? Пишите в комментариях. Собственно все, добавлено три моста, в целом опять же может сработать, но если и это не сработает, попробуем указать свой мост. Ну, точнее это тоже не ваш, а мост от Тора. Где его взять? Есть несколько способов. Кстати, в описании оставлю статью от Сергея Смирнова, где описана и сама эта процедура и все способы заполучить мосты. Мы воспользуемся, на мой взгляд, самым простым способом а именно попросим мост у ботов Telegram. Нам нужен getBridgesBot. Запускаем. Пишем slash bridges. И вот он. Копируем строчку целиком и вставляем в Tor браузер: Один мост, одна строка. Все. Теперь по идее все должно заработать. Они громят аппаратуру, они труд нас порошок. Но анархия жива и все будет хорошо. Напоследок покажу, как прописать мосты в мобильной версии. Есть и такая, если кто не знал. Tor браузер, в PlayMarketing. Под iOS сами разработчики советуют Anion Browser. Так, тут на заглавной странице нужно перейти в настройки. Именно на заглавной дальше, по-моему, в настройках мостов нет. И тут, собственно, конфигурация моста. Использовать мост, опять же, либо снова флейк попробовать, либо указать свой. Ну и дальше по аналогии. Заходите в телегу, запрашиваете мост, вводите... Окей. В комментариях под анимацией про тур мне кто-то написал типа, а чего вы не сказали, что тур в России заблокирован. Ну, ребята, в России много что заблокировано, но это совершенно не повод, чтобы этим не пользоваться.